Доброе утро, друзья. У нас за окном такой дождь льет. Я бы сказала прям по весеннему уже льет и чувствуется запах весны приятный. Я знаю, что это еще все обманчиво впереди. Еще март будет заснеженным, скорее всего. В общем, готовлю завтрак. Ребят, не знаю, я держусь пока ем, но мне кажется, что я набираю. Вот по ощущениям моим, но я реально ем больше, чем раньше. И, ну, посмотрим. Меню я вам обязательно оставлю, я уже подготовила, скриншоты сделала, будут фотографии чуть-чуть позже в видео. Вы смотрите, я его немножечко видоизменяю, потому что, ну, мне кажется, многовато порции для меня. На завтрак запеканка, делаю порцию такую небольшую, как раз на двоих. Пачка творога, одно яйцо, два яичных белка, овсяная мука, две с половиной ложки арахиса, тоже, я арахис тоже перебила в муку. Все это добавила сюда, Не граммочки сахара нет. Все, ставим в духовку, посмотрим, что из этого получится. На что похожа наша запеканка? Честно говоря, непонятно. На что? Ну, попробуем. Немножко поднялась. Что сказать? Странно, странно все это. Смотрите, какая красивая фактура из льда. С водосточки капает, и температура плюсовая. Это красиво. Мне одной нравится, или это правда красиво. У нас скоро все растает. Сегодня плюс 6, представляете? Ой, мне так нравится, красиво. Прям природа сделала. У нас, конечно, так все растаяло хорошо. И тает, тает, тает. Не знаю, обещали какие-то завихрения, снегопады всю неделю. Ничего этого нет. Солнце светит, все тает, птички поют, прям пахнет весной. Ну, вот, не люблю февраль месяц, потому что вот эти вот дразнилки с погодой, то сначала вот что-то похожее на весну, тепло и прекрасно, а потом пасмурно, грязно и все некрасиво. Янечек ползает по снегу. Снег это самая лучшая игрушка для детей. Кто тут у меня снежки бросает? Ай-яй-яй. Сейчас я в тебя брошу. Ту-ду! О, тут маму бросает снежки. Посмотрите на мой самшит. У меня такое чувство, что его продолжает все равно есть гусеница. Хотя, по сути, она не должна, да, в мороз. Но ему плохо. Это вот другие кусты. Вот напротив кусты они так и не отошли. Может быть, весной, я не знаю, я буду какое-то другое средство еще пробовать. Буду пытаться спасти. Но слышала, что нужно каким-то средством хорошо проливать корневую систему. Но это просто печалька. Мне настолько жалко. Вот с этой стороны как-то получше, но тоже не айс. Что тут у нас за медвежонок прячется? Что тут за медвежонок прячется? А? Если среди вас агрономы, то подскажите, как спасти самши? То средство, которым я обрабатывала, вот Сережа обрабатывал, вернее, не я, несколько раз... вот Конечно, убираются не гусени, гусеницы, падают сразу, но есть, видно, еще какая-то другая проблема. Наверное, есть личинки, которые постоянно э, обновляются, и личинки потом превращаются в гусеницы. В общем, процесс такой постоянный, поэтому, ну, дайте, пожалуйста, кто знает, как бороться с этой гусеницей. Продолжаем рубрику правильного питания. Из моего питания решила вам показать, Перекус между завтраком и обедом. Такие вот рулетики куриные с сыром запеченные. Сейчас в магазине для салата выбираю овощи. И посмотрите, какие красивые помидорки черри. Вот эти вот все невкусные помидоры. Они просто на вид помидоры, но ничего общего с помидорами нет. Смотрите какой классный перец. Сейчас я возьму яблочки, обязательно зеленые всегда беру. И мы в последнее время делаем с Сережей салат. Яблоко, банан, йогурт и чернослив. Очень вкусно получается. Красивые. Я у себя высаживала как-то вот такие вот шоколадные. Мне вообще не понравились. У меня, правда, сливки были. Так, сейчас деткам сделаем приятное. Я куплю им чисточку такое. Экзотика называется. Заберу с садика и будет сюрприз. тут очень интересным делом занимаемся. А завтра дети должны принести ко Дню Святого Валентина на выставку оригинальные валентинки. Сказали, сделайте. И вот Процесс движется. Смотрите, мы придумали из ореха. У нас были орехи. У нас были трубочки. Это еще не готово. Мы еще сюда цветочки по... сейчас воткну. Вот даже пришлось пожертвовать вот таким букетиком, который стоял у нас в ванной. Но ему уже сто лет в обед, поэтому сейчас эти цветочки пообдираем и сюда приклеим. И... Валентинка из трубочек Прям такая, вот она вся радужная Давай, Ринат ленточку принес В общем, это творчество, конечно, объединяет всю семью Это здорово Так бы сидели, что дети мультики посмотрели А так, да, можно, да, оно уже все застыло Так Вот Давай, давай, еще этот выдернем Какой? Этот. Красненький, да Хорошо, будет. Смотрите, у нас уже веточка появилась. Так. Ай, стоп, подожди. Подожди, подожди. Сейчас мы приложим сначала. Так, одна готова. Такая валентинка у нас природная. Да, угу. Наконец-то мы закончили. Валентинки готовы. Вот такими они получились. Это Ренат понесет, это Марк понесет. Надышались клеем ужас какой-то воняет страшно на весь дом сейчас будем проветривать в общем справились и дети и родители вчера на алиэкспрессе заказала очень классные к паске фигурки обещали что доставка будет очень быстрой две недели всего поэтому через две недели обязательно покажу как только посылка будет у меня Сразу же пойду ее заберу, но ну и распаковку буду делать вместе с вами. Сейчас не буду говорить, что я заказала, но вещь безумно красивая. Ну, по крайней мере, на фотографии. Мы все знаем, что Алиэкспресс славится тем, что товар, который они выставляют, не соответствует тем, который приходит. Но это в большей степени, но я рискнула, надеюсь. Там было всего несколько отзывов, два отзыва. Это, конечно, очень мало, но посмотрим. Мне они так понравились, что я просто не смогла себя удержать и купила их. Ну что, друзья, продолжим обсуждение на тему питания. Тема оказалась для многих актуальной, для кого-то такой горячей. Ну, в общем, многие постарались мне написать, вставить свои 5 копеек. Спасибо вам огромное, мне очень интересно ваше мнение. Были даже мои очень любимые вопросы. Обожаю, когда мне задают, зачем вы это делаете. Прям это самый-самый глубокий, самый философский вопрос. А для чего вам это надо? Спасибо. Все равно я своей цели достигну, если я уже взялась за себя, если я уже настроилась на себя, то к лету я себя приведу в порядок. Пусть не этим способом, если вдруг мне этот метод не подойдет и результата я не увижу, то что-то буду пробовать другое. Вот. Много было разных вопросов, зачем, куда тебе еще больше худить. Давайте на некоторые поотвечаю. Так, у меня тут что-то отражает. Это, скорее всего, люстра. Да, это люстра. По поводу худения, друзья, я не худею. Я еще раз повторюсь, для тех, кто невнимательно смотрит видео или смотрит, как-то слышит по-своему, я, к сожалению, не научу вас слышать так, как, возможно, вы должны услышать. Каждый слышит по-своему, видит по-своему. Но я не худею, я абсолютно устраиваю себя в том весе, в котором я сейчас нахожусь. Мне нужно привести в порядок свою проблемную зону, это зона живота. Мышцы, которые там были раньше, да, они немножко растянулись. И во время растягивания они превратились в жирочек, которые нужно снова сделать мышцами. Поэтому я занимаюсь определенной зоной живота. Все, я не худею. По поводу того, что мужчины не любят таких худых женщин, ребят, разве есть четкое определение, каких женщин мужчины любят, либо каких мужчин женщины любят? Сколько людей, столько и мнений, сколько людей, столько и взглядов, столько вкусов. Для каждого найдется пара в этом мире. И для страшненьких, и для красивеньких, и для длинненьких, и для кослявеньких, и для толстеньких, и для пьяненьких, и для всех, всех, всех найдется пара. Без пары никто в этой жизни не останется. Главное, чтобы вы четко каждый понимал, по пути вам с этим человеком или нет. Так, ну еще отдельно хочу поблагодарить тех, кто написал комментарии, которые просто подняли мне настроение на целый день. Ну, например, комментарии, которые звучали так: хочешь талию увеличить попу? Вы знаете, в этом что-то есть. Я тоже, когда сделала себе замеры, думаю, блин, ну просто всего лишь надо здесь быть пошире, и тогда все станет по своей пропорции, все будет как надо. Но мой типаж фигуры, вот он полностью идентичен с типажом моего папы. Я полностью переняла его структуру тела, а у папы он был вот таким вот прямым, попы не было, ну и у меня её дед тоже но нет в таком понимании, какой она должна быть, да, вот бедра там объем нет и скорее всего и не будет. Вот. И теперь спасибо за комментарий, классный еще был. Пропустила серии где не успела поправиться, но это просто вот, взорвал комментарий мой мозг. Вообще, девчонки, спасибо огромное за такой позитивчик. Ну и многих хочу тоже, знаете, как под, под, подбодрить и сказать, что молодцы, вызываете у меня восторг. Те, кто написал свой вес, рост, возраст, я в восторге, реально. Я обожаю людей, которые все время к чему-то стремятся. Я понимаю, что в этом мире идеала нет, и идеал не нужно искать ни в чем и ни в ком. Да, мы все по сути идеальны, вот в том формате, в котором мы себя комфортно ощущаем. Но когда люди к чему-то стремятся, но ну, это просто вот так. Я обожаю людей с какими-то целями, с какими-то действиями в отношении себя любимой, поэтому это очень здорово, это очень круто. Теперь, что касается обруча, обруч, который вы мне все рекомендуете, ребята, не моя тема вообще. Я в свое время пробовала. Обручи разные и ну, это не приводит вообще ни к какому результату. Ну, по крайней мере, в моем случае это был полный ноль, просто потраченное в пустое время. Может быть, где-то подсознание ваше говорит, что да, действие, результат будет, но... Все же я считаю, что любой результат, он идет изнутри. А все остальное, что касается каких-то физических незначительных нагрузок, это уже как дополнение. Если выбирать между обручем и скакалкой, я выберу однозначно скакалку, потому что для меня скакалка это, – ну, это просто все. Это идеальный тренажер для всех групп мышц. У меня еще есть одна для вас новость, но о ней я расскажу уже в следующем видео, потому что в этом видео я так уже много наболтала всего. В общем, это новость такая, ну, я думаю, для вас будет неожиданно, для меня это просто какая-то трансформация. В конце видео вы сейчас увидите меню, которого я придерживаюсь. Ну, плюс-минус придерживаюсь, да, я его иногда миксую, меняю. Ну, все зависит от того, какие продукты у меня в холодильнике, да, где-то я что-то заменяю, где-то переставляю, поэтому, если хотите, пробуйте, но пока что я ничего по поводу этого меню сказать не могу, результата пока никакого нет, поэтому, ну, если будет, то я, естественно, вам все расскажу, и вы сами все это увидите. Всё, спасибо вам огромное за вашу компанию, было очень рада с вами поболтать, очень приятно, и до скорых встречи, всем пока-пока, скоро увидимся.